За мной вы видите излучину желтого цвета, не обращайте внимания. Интересно, какая зарплата у этих сотрудников? Здесь бутылка, а там курилка. Всем привет! За моей спиной вы можете увидеть остров Новая Голландия. Этот остров Изначально не был островом. Дело в том, что он рукотворный. В 1719 году по указу Петра I были прорыты Крюков-канал, который уходил к Неве, и Адмиралтейский канал, который уходил, соответственно, к Адмиралтейству. Таким образом, на этой местности образовался остров для хранения лесов, для для строительства судов на адмиралтействе то есть по воде отсюда доставлялись леса до адмиралтейства где строили собственно говоря сами суда и корабли почему называется это место новой голландии почему голландия дело в том что Петр в юности провел достаточно много времени в голландии он там набирался как раз опыта по судостроению и для судостроения кораблей он привлекал очень много голландских мастеров. И э, здесь можно было услышать э, голландскую речь. И как-то так в народе повелось, что стали называть это место Новой Голландией. В начале 19 века на острове была построена морская тюрьма кольцеобразной формы. Считается, что прототипом этого здания послужила английская тюрьма в городе Осборн. В народе это кольцеобразное здание очень быстро начали называть бутылкой. И существует мнение, что выражение «не лезть в бутылку» пошло как раз из-за этого здания, что «не лезь в тюрьму», «не лезь в бутылку». Для арестантов на острове Новая Голландия была построена церковь, освященная в 1831 году церковь святого Николая Чудотворца. Интересно было то, что церковь была очень красивая. Там была серебряная утварь, старинные иконы, которые моряки брали с собой в плавание. А что самое интересное, что иконостас был выполнен на парусине. С Новой Голландией также связано имя известного ученого, Дмитрия Менделеева. По его инициативе в 1893 году здесь был открыт опытовый бассейн для производства испытаний над сопротивлением воды. Надо сказать, что в этом бассейне проходили испытания, а также крейсер «Аврора». В 1915 году на острове Новой Голландии была построена 25-киловаттная мощная радиостанция, ставшая на тот момент самой мощной в России. Во время революционных событий эта радиостанция сыграла важную роль. 9 ноября 1917 года Владимир Ильич Ленин пришел сюда и объявил через эту радиостанцию, что революция свершилась. Сегодня остров Новая Голландия – это место для отдыха и развлечений. Здесь проходят концерты, спектакли, кинопоказы. Многие мероприятия проходят под открытым небом, что позволяет еще сильнее почувствовать атмосферу острова. Реставрационные работы на Новой Голландии продолжаются и сейчас, именно поэтому часть территории закрыта для посетителей. В знаменитой бутылке, которой вернули исторический облик и воссоздали интерьеры, сегодня расположены офисы, магазины и рестораны. Если вы еще не были здесь, то это место я однозначно рекомендую к посещению, оно не оставит вас равнодушными.